Здравствуйте. Спасибо за приглашение на седьмой международный Санкт-Петербургский онкологический форум. Меня зовут Чосок Ку. Я гематолог в Сеульском госпитале Святой Марии при Корейском католическом университете. Расскажу о научных достижениях, связанных с разработкой новых препаратов для лечения мукозита. Сегодняшняя лекция называется ⁇ Новые препараты для профилактики муказита, связанного с химиолучевой терапией ⁇ Муказит очень важное осложнение, которое часто возникает при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток или лечении рака, при применении противоопухолевых препаратов и лучевой терапии. Он сопровождается сильной болью и язами во рту. Пациент не может нормально есть, страдает от потери веса и недоедания. Кроме того, муказит при сопутствующей лейкопении может выступать значительным фактором риска развития сепсиса. Из-за своей важности оральный муказит действует как дозаграничивающая токсичность DLT для различных противоопухолевых препаратов. Если вы посмотрите на клиническую ситуацию, как часто встречается муказит, то это 97% пациентов при лучевой терапии рака головы и шеи. При трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у 70% пациентов развивается выраженный мукозит при миелоаблативном кондиционировании. Кроме того, 87% пациентов с трансплантацией аутологичных гемопоэтических стволовых клеток и 40% пациентов, получающих общую химиотерапию, тоже страдают воспалением слизистой. Если вы посмотрите на текущую стратегию лечения орального муказита, то хорошее лечение, которое есть в настоящее время, это прежде всего использование средств для полоскания ротовой полости, физраствор, антисептики, местные анестетики и, кроме того, используют полифермин, известный как амифастин, или фактор роста кератиноцитов. Вкратце о влиянии мукозита на фармаэкономические показатели. Если вы посмотрите на состояние рынка для лечения мукозита в 2015 году, то оно составило 1,2 миллиарда. А в 2017 году мы видим, что он очень резко подрос, достигнув 1,5 миллиарда. Однако более пристальный взгляд показывает, что в лекарствах на рынке 83% это рецептурные назначения, а 17% кепиванс, тех, которые остро нуждаются в разработке новых лекарств для лечения воспалений слизистых оболочек. 이 점막염의. Давайте рассмотрим патофизиологию мукозита. Когда при лечении противоопухолевыми препаратами или радиацией повреждаются различные ткани во рту, то активируется врожденный иммунный ответ, после чего в этой слизистой оболочке накапливаются различные клетки воспаления, вызывающие образование язв на слизистой оболочке и развитие общей бактериальных инфекций у пациентов. При хорошем контроле возможно излечение, но обычно в таких в таких ситуациях пациенты страдают от сепсиса или других серьезных осложнений. Следовательно, необходимо эффективно блокировать эти иммунные реакции, чрезмерные проявления которых могут вызвать лучевая и химиотерапия. В соответствии с данными о врожденном иммунном ответе, связанном с муказитом, известно, что HMGB1 амфатерин, играет важную роль в начальной фазе запуска иммунного ответа, когда выделяется большое количество сигнального алармина. Если вы посмотрите на структуру белка HMGB-1, он состоит из трех доменов Box A, BOX-B и C-TAIL. BOX-B имеет TOL-рецептор, TLR4 и HP91. В c существует рецептор rage HMGB-1 действует как ДНК-шаперон участвующую в пролиферации, рекомбинации, транскрипции, репарации и так далее в ядре при нормальном непатологическом состоянии. Однако HMGB1 играет очень важную роль при воспалении, являясь цитокиновым медиатором, когда он перемещается в цитоплазму или из клетки. Таким образом, HMGB1 имеет большое влияние на воспаление, иммунитет, хемотаксис и регенерацию, и, и регенерацию вне клетки. Есть два основных механизма, с помощью которых HMGB-1 высвобождается за пределы клетки – активный и пассивный. Активные механизмы, например, посредством стимулов, таких как LPS, когда HMGB-1, находясь в ядре, мигрирует в цитоплазму и секретируется из клетки за короткий период времени. При пассивном высвобождении любое повреждение клетки, например, противоопухолевые препараты или радиация, вызывает выделение из клетки и пассивный переход в фазу некроза или фазу апоптоза. HMGB1 сильно зависит от внутриклеточной кислотно-щелочной и окислительно-восстановительной системы. Следовательно, Конформационная структура HMGB1 изменяется с изменениями кислотно-основного статуса. Дисульфит HMGB1 высвобождается за пределы клетки, вызывая цитокиновую стимуляцию через рецептор TLR4. Это описание модели, где среда системы ROS влияет на окисление и секрецию HMGB1 в клетке. Когда клеткам наносятся различные воспалительные поражения, то ROS накапливается внутри клеток в очень больших количествах. Эти внутриклеточные ROS вызывают конформационные изменения HMGB1, и HMG1 перемещается в цитоплазму, и затем hmgb 1 дисульфидной связью перемещается за пределы клетки. 세포 바깥으로 이동함으로써 병적 현상을 유발하게 Другими словами, HMGB-1 – это очень многообещающая молекула-мишень для лечения мукозита, и мы проводим наши исследования в этой области. Противораковое лечение вызывает язвы и воспаление на слизистой языка и кишечника, а также увеличивает экспрессию HMGB-1 на этих оболочках. После введения 5-фу подопытной мыши вы можете наблюдать появление язв. Если вы посмотрите на слизистую оболочку языка после введения 5-фу, то увидите, что HMGB-1 перемещается в цитоплазму и окрашивается. Рисунок справа показывает, что HMGB-1 увеличивается после введения 5-фу и показывает увеличение расщепленного PARP и HMGB-1. 5F2호 후에 발현률이 증가하고 있다는 것을 알 수가 있고 클레이브드 파르프가 증가하고 HMGV1이 증가하고 있는 것을 보여주고 있습니다. 이러한 AAV, вирусная векторная система, была использована для подтверждения гипотезы о том, что экспрессия HMGB1 в слизистой оболочке является триггером ухудшения воспаления слизистой оболочки. Вы можете видеть, что аденоассоциированный вектор AAV9 чаще выражен в языке, печени и кишечнике. Следовательно, система AAV9 продуцировала вектор, который выполнял молекулярное зондирование с помощью HMGB1, использовала этот вектор при проведении эксперимента. Первое. Если вы посмотрите на избыточную экспрессию вектора AAV9 и HMGB1, вы увидите, что HMGB1 имеет более высокую экспрессию, чем люк-вектор. Поэтому сначала провели сверхэкспрессию векторной системы AAV9, вводили 5 фу в течение пяти дней, а затем собирали образцы для замеров воспаления слизистой и экспрессии HMGB-1. В группе, в которой вводили 5 фу, мы видим, что экспрессия HMGB-1 в люциферине гораздо в большей степени, чем в люк-векторе. В группе, где использовали 5-фу для сверхэкспрессии HMGB1, мы можем видеть, что на дорсальной и вентральной сторонах языка воспаление слизистой немного серьезнее. Повреждены ворсинки и клетки базального слоя ki 67 не окраши Другими словами, стратегическим способом таргетирования HMG1 слизистой оболочки полости рта является блокирование сигнальных рецепторов использование нейтрализующего антитела для блокирования секретируемого HMGB-1 или с использованием вещества, подобного глицеризина. Наша стратегия – фармакологическое использование НЕКРОКС-7, при которой блокируется цитоплазматическая транслокация HMGB-1 и его высвобождение в мембранно-связанных визикулах. Некрок 7 был первоначально разработан LG Life Science, с целью предотвращения некроза в органах или клетках тканей. Но наши исследователи перепозиционировали препарат и провели длительное исследование его применения в лечении орального мукозита. Некрок-7 убирает митохондриальный ROS, рнс блокирует секрецию или в HMGB1. Мы показываем вам изображение, которое показывает предотвращение попадания HMGB1 Цитоплазму Х, при 되면, введении некроксейма? 7. Uh, мы взяли ряд клеток моноцитов мыши. Если вы стимулируете перекисью водорода необработанную линию клеток, то видно, что HMGB1 перемещается из ядра в цитоплазму. Если вы посмотрите рядом, то увидите чрезмерную экспрессию HMGB1 в цитоплазме. Однако введение НЕКРОКС-7 подтверждает, что HMGB-1 остается в ядре, не перемещаясь в цитоплазму. Вы также можете использовать митохондриальные трекеры, которые отслеживают митохондриальный роз, чтобы убедиться, что при использовании НЕКРОС-7 окрашивание цитоплазмы тоже не наблюдается. Но если не использовать HMGB-1, то можно увидеть накопление роз в цитоплазме для случая использования только роз. Другими словами, HMGB1 диаграмма этого типа, когда при любом повреждении клетки секретируется митохондриальный рост и активируется сигнальный путь HMGB1. Здесь ключевой фермент RKS фосфорилирует, а введение некрок 7 значительно блокирует фосфорилирование. Тот же эксперимент был проведен не только на подопытной мыши, но также на подопытном хомяке. Чтобы вызвать воспаление слизистой оболочки, вводили 5ФУ и использовали НЕКРОКС-7. Если вы посмотрите на этот рисунок, вы можете увидеть состояние чистой слизистой оболочки в группах с использованием 5ФУ и НЕКРОК-7, как если бы 5ФУ не вводили, но в группах без НЕКРОК-7 можно увидеть язвы и воспалительные процессы в вашем теле. Некрок 7 может существенно блокировать воспаление слизистой оболочки, вызванное противораковыми препаратами. Это ткань языка мыши, полученный образец после введения некрок 7 и 5 фу. При ведении 5 фу на дорсальной и вентральной сторонах языка, тяжелые по структуре формы язвы с поврежденными ворсинами. Однако введение НЕКРОК-7 подтверждает, что состояние ворсинок улучшается в соответствии при увеличении дозы 0,3 миллиграмма, 3 миллиграмма и 30 мг на килограмм. Некрок 7 может уменьшить выброс HMGB-1 и PUMA. Если посмотреть на уровень экспрессии HMGB-1 в ткани языка, то в группе с Некрок 7 он значительно снизился по сравнению с группой 5 Фу. При окрашивании тканей то можно подтвердить, что HMGB-1 не эмигрирует в цитоплазму. Для случая 5-фу в ткани языка степень P53 очень высока, но в случае с некрок 7 степень P53 было значительно снижена. Что касается уровня экспрессии пума, связанного с P53-5-фу, то уровень пума в случае некрок 7 значительно ниже, чем в случае с 5-фу. Кроме того, можно видеть, что в группе некрок 7 Количество и букс 3 было снижено и Bcl 2, 1, Некрок 7 может принципиально блокировать ядерную транслокацию NF-КПБ. Если вы посмотрите на ткань языка, вы увидите, что NF-КПБ окрашен в группе, получавшей 5 фу. Но если вы предварительно обработали некрок 7, вы можете увидеть, что даже с 5 фу не окрашивается. Эксперименты также показывают, что воспалительные цитокины, такие как ТНФ-альфа, IL1-бета, MIP-1-бета и IL18 значительно снижаются в группе предварительной обработки некрок 7 по сравнению с группой однократного введения 5ФУ. GMCSF-фактор и VGF-белок, которые участвуют в регенерации слизистой оболочки, наоборот, выросли. Некрок 7 не противодействует противоопухолевым эффектам, полученным после химиотерапии или лучевой терапии. Мы вводили мышам факторы MC38, рака толстой кишки и некрок 7, и здесь нет разницы в объеме опухоли между контрольной группой и некрок 7. Кроме того, как в контрольной группе, так и в группе 5-ФУ, если некрок 7 был использован, то эффект уменьшения опухоли сохраняется. Кроме того, в группе с облучением всего тела с некрок 7 можно было увидеть, что объем опухоли был дополнительно уменьшился. В заключение, когда некрок 7 вводится в модель химиотерапии или облучения, то он эффективно блокирует мукозит и нет защиты опухолевым клеткам. 감소되어 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 결론적으로 항암제나 방사선을 통한 항종양적 치료 효과를 하는 모델에서 네크록스를 전철제할 경우에 전방염을 효과적으로 차단하면서 종양세포의 보호 효과는 보이지 않는다라는 것을 말씀드릴 수 있겠습니다. 이것은 это вывод нашего исследования. То есть, если используется химиотерапия, лучевая терапия ДНК тканей слизистой оболочки повреждается и рост в клетке увеличивается. Это чрезмерно повышенный рост, вызывает митохондриальную дисфункцию, и рост перемещается в цитоплазму и в ядро. Из-за этого HMGB1 демонстрирует конформационные изменения, перемещается в цитоплазму и вызывает митохондриальную дисфункцию. Некроз высвобождается за пределы клетки, действуя как воспалитель цитокина. Кроме того, чрезмерное количество роз активирует путь nf в ядре, что приводит к еще более чрезмерной секреции воспалительных цитокинов. Однако Некрок-7 Блокирует чрезмерную транслокацию HMGB-1 и ROS, и блокирует выделение HMGB-1 цитоплазму, оставляя только малое количество HMGB-1 для облегчения восстановления. HMGB-1 играет ключевую роль в патофизиологии мукозита. Снижение уровня HMGB-1 может существенно облегчить муказит. Эти результаты показывают, что таргетирование муказита посредством блокирования b 1 является новым подходом в лечении муказита. Это использовано в качестве базовых данных для будущих исследований и разработок новых лекарств. Результаты опубликованы на ресурсе Mucosal Immunology. Патент зарегистрирован не только в Корее, но и в США, Японии, Китае, Европе. Недавно в США мы получили разрешение FDA на проведение клинических испытаний для пациентов с раком головы и шеи. И кратко скажу данные о полиформине, который в течение некоторого времени использовался в клинических условиях для лечения мукозита. Полиформин должен вводиться до и во время трансплантации гемопоэтических клеток, поэтому график приема очень длинный. Полиформин использовался в клинической практике, поскольку было показано, что это снижает явление орального мукозита у пациентов в третьей и четвертой стадии. Однако, если вы посмотрите на существенные недостатки полифермина из-за фактора роса кератиноцитов, эпителиальные опухоли, кроме трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, нельзя использовать в качестве лечения воспаления слизистой оболочки и есть значительные побочные эффекты, которые могут вызвать катаракту. Также известно, что побочные эффекты полифермина вызывают очень толстую и неприятную слизистую оболочку рта или языка и вызывает различные отеки, боль и лихорадку, а количество различных осложнений выше, чем в контрольной группе. Итак, мы знаем, что этот полифермин очень дорогой и последние годы редко использовался в клинической практике в Северной Америке из-за его терапевтического ограничивающего эффекта. Позвольте мне вкратце представить клинические испытания с использованием препарата НЕКРОК-7 против воспаления слизистых оболочек Мы получили подтверждение корейского FDA клинического испытания фазы 2A И со следующего месяца начнем клиническое испытание у пациентов И я здесь об этом кратко скажу для пациентов с трансплантацией гемопоэтических клеток и пациентов с множественной миеломой и лимфомой мы будем проводить клинические испытания с тестовым препаратом Некрок 7 MIT 001. Он будет применяться к терапии по протоколам BUSI, BMT для лимфомы, мелфалан терапии и так далее. Мы будем проводить исследования с увеличением дозы. И если эффект проявится и будет определена доза, то тогда мы перейдем ко второй части через рандомизацию с плацебо. Поскольку я занимаюсь клиническим лечением лимфомы, мы проводим трансплантацию аутологичных гемопоэтических стволовых клеток с протоколом BMT, составляющие Бусулфекс, мелфалан, Теотепа. Тестируемые лекарства вводятся за 30 минут до терапии и продлевают до дня трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. В случае терапии мифаланом миеломы с тяжелым мукозитом мы вводили в течение четырех дней. IP препарат будет вводиться ежедневно за 30 минут или час до терапии. Основная цель – это оценка эффективности лечения муказита путем оценки токсичности тяжести третьей стадии или выше в соответствии с критериями ВОЗ. Спасибо за ваше внимание. Если вы посмотрите на правую часть последнего слайда, ITRMI, исследовательский центр, в котором я работаю, Институт трансляционных исследований и лаборатория молекулярной визуализации. Это фотографии наших исследователей. Лим Гунил – научный сотрудник, выделенный синим цветом. Он сыграл важную роль в этом исследовании. На картинке слева будет панорамный вид нашей больницы. Спасибо за ваш глубокий интерес к нашему исследованию. Было бы гораздо лучше пообщаться с вами вживую. Ждем вас в Корее. Спасибо за ваше внимание.